Всем добрый вечер. Сегодня мы делимся с вами новостями по Баратрауме. Анонс. Переработка способностей. Всем привет. Последнее обновление этого года посвящено улучшению системы способностей в Баратраума. Благодаря переработке в игре появится много новых способностей. А почти все уже существующие изменятся в той или иной степени. Основное внимание мы уделили следующим четырем аспектам системы. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ, способностей И БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО САМИХ способностей. Мы добавили два уровня общих способностей для каждой профессии. Часть из них можно открыть до того, как вы определитесь со специализацией, увеличится и общее число способностей. В сумме мы добавили 50 новых, более мощной конечной способностей. Деревья способностей выросли, и на их прохождение требуется уже больше времени. Так что конечная способность у каждого дерева будет особенно ценной. При открытии конечной способности в новых деревьях вы получите мощный предмет или усиление. Углубленная специализация. Мы хотим подчеркнуть различия между профессиями и для этого улучшили разделение способностей на тематические деревья. Благодаря такому расширению деревья теперь предлагают более узконаправленные способности, и поэтому каждый персонаж сможет выбрать только одну специализацию. Способности ботов для поддержки одиночного режима. Прежде способности использовались только в сетевой игре. Чтобы это исправить, мы добавили поддержку способностей для ботов в одиночном режиме. А чтобы они подходили для ботов, многие способности были слегка переработаны. Больше информации о системе способностей вы найдете в нашем блоге, только на английском. Попробовать их уже можно в нестабильной тестовой версии. Переработанные способности появятся в основной игре с выходом декабрьского обновления. Так что это анонс по переработке способностей и в декабре мы уже сможем их опробовать. На этом у нас все.